Вы часто повторяете, что ведьмы и колдуны это уже не совсем люди. А что здесь имеется в виду? А имеется в виду, наверное, вот что. Каждый человек, которого вы видите и того, кого вы можете назвать человеком, понятен и безопасен только тогда, когда он не изменен. Мы не любим людей, которые меняются. Мы хотели бы видеть людей такими, какими мы их запомнили. Это безопасно, это безопасно для нашего подсознания. Потому что, если человек изменился, его надо по-новому изучать. Это фактически новый человек. Чтобы взаимодействовать с новым человеком, надо иметь мотивацию. И очень сильную мотивацию. Ведьмы и колдуны никогда не стабильны. Их сознание меняется под обстоятельства, под задачу, под внешнюю среду. Они очень гутоперчивы. Их лицо это иллюзия, их сознание это облако, в котором каждый день может оказаться совсем не то, что было вчера. Изучать их невозможно, взаимодействовать сложно. Для этого очень надо, нужно любить этого человека, чтобы просыпаться каждое утро рядом с разным человеком. Всегда помни, что это в принципе один и тот же человек, только разный. Кто на такое пойдет? Попробуйте, примерьте на себя эту одежду. Представьте, что ваш муж или жена, или просто любимый человек вот обладает таким сознанием. Сложно, очень. В конце концов просто надоест, звереешь. Но нормальное состояние сознания для ведьмы или колдуна, это именно такое. При этом это не какая-то игровая дурь, а давайте-ка я завтра утром проснусь королевичная, а послезавтра утром бомжиха, а тут я буду мальчиком, да, как сейчас это модно, а по пятницам репкой. Ну репкой, чего нет. Это другое, это не прихоти. Это переменчивость под обстоятельства, это переменчивость под измененный мир. Потому что чувствительность сознания ведьмы или колдуна достаточно высокая. Он либо с такой рожден, либо специально муштровал и воспитывал себя для того, чтобы научиться мир чувствовать немножко иначе, немножко более чувствителен и подстраиваться под этот мир, мимикрировать под него. А это касается абсолютно всего, не только линии поведения, не только слов, которые он употребляет. Это касается и фундаментальных основ, как, например, добро и зло. И в какой-то момент у ведьмы меняются они местами совершенно запросто, а потом обратно. Меняется даже чувство. Разве можно мы такого, такое существо назвать человеком? Очень сильно сложно. Очень сильно сложно, потому что человек ⁇ это все-таки какая-то стабильность. И мы взаимодействуем друг с другом, надеясь на то, что эта стабильность нико никогда не прекратится. И стараемся стабилизировать друг друга. И эгрегоры точно так же занимаются тем, что стабилизируют сознание человека в определенной конфигурации, в определенной системе ценностей. Это помогает Грегорам сформировать для человека определенное событийное поле. А если он не стабилизируется, и событийное поле для него не формируется, а напротив, он перескакивает между событиями как хочет, а все остальные остаются на своей событийной линии, сложно сложно с таким человеком существовать. Вот когда я говорю, что это уже не совсем люди, я имею в виду именно это. Мышление нечеловеческое, сознание нечеловеческое, психика нечеловеческая, причинно следственной связи в сознании нечеловеческие, мотивы поступков совсем нечеловеческие. Именно поэтому вместе могут жить только два таких же придурковатых сознания, либо только в одиночку. Просто во имя всеобщего гуманизма, наверное.